Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотел бы поговорить о таких двух моментах, как лишение родительских прав и оспаривание отцовства. Очень часто в моей практике ко мне обращаются доверители, которые хотят, чаще всего отца, лишить отцовства. Так вот, лишить отцовства такого понятия нет. У нас есть лишение родительских прав. То есть, когда человек по тем или иным основаниям судом признается лишенным родительских прав, но он при этом не перестает быть отцом. То есть, в записи акта о рождении, в свидетельстве о рождении напротив графы «отец» также будет его фамилия, имя, отчество. У него на ребенка не будет просто никаких прав, но остаются обязанности. Например, алименты он также обязан платить. Что касается оспаривания отцовства – тоже эта процедура делается через суд. В этом случае, в случае, если суд признает, э, оспорит отцовство, то ребенок и отец становятся друг для друга чужими людьми. У них нет перед друг другом никаких ни прав, ни обязанностей, свидетельств о рождении и в книге, э, в записи акта о рождении данные об этом лице удаляются. Соответственно, данные понятия необходимо различать. И вы не сможете, если, допустим, отец ведет себя неподобающим образом, злоупотребляет своими родительскими правами, не выплачивает алименты и так далее, и так далее, вы не сможете лишить его отцовства. Он все равно будет отцом, если он действительно отец, так или иначе, по всем документам. Но его можно лишить родительских прав. А как можно изменить запись в акте о рождении и в свидетельстве, о рождении в графе отец поставив отцом другого человека об этом я расскажу в следующих видео до новых встреч